и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народам в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, воразумитесь, цари, научитесь, судьи земли,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 От них зависит судьба народов, судьба государств. И он, обращаясь к ним, показывал, что над ними царями, у которых, кажется, вот этот жезл власти неограниченный такой, который уже ни перед кем не отчитывается, а над ними есть тот, который владеет всем, и который дал во владение землю, и который поручил этим царям властвовать достойно и благочестиво, и ответственно. Вот тут вот в этом коротеньком псалме я нахожу для себя, и для тебя, и для нас, для всех такое великое откровение. Не случайные мы на земле. Мы не просто пыль, а мы творение Божье. И даже в организованном сообществе, каким является государство, и есть структуры власти, они покорны должны быть Богу. Смотрите, как говорит здесь в финальной части. «Вразумитесь, цари, научитесь, суде земли». Как не хватает сегодня этого небесного голоса, чтобы остановить безумие, безрассудство, кровопролитие, это мучительное насилие, которое сегодня разоряет землю, разрушает мир в душах, в семьях. Остановитесь, цари, вразумитесь, цари, почтите сына, чтобы он не прогневался, служите Господу со страхом и трепетом. Мне кажется, это просто величайший тезис, который дисциплинирует нас, утешает нас, и дает нашему сердцу покой.